Добрый день, интернет-пользователи, друзья, подписчики и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, наконец-то у нас потеплено на улице. Плюс два, плюс один днем. Ночью всего лишь минус один. Э, немножко почистил я клетки, потому что в мороз их невозможно было почистить, они мерзают. Подселил соломки, думаю, ну блин, соломку же не будут они кушать. Посмотрите, сено, блин, не жрут, солому только дай. И самое интересное, что это не один кролик. Блин, все, все поголовье жрет солому. Ну, сегодня в первую очередь будет видео не о кормлении, а о том, что в такую пару году пора что делать? Случать кролик, то есть делать ремонт в маточное поголовье. С ремонта переводить маточное поголовье. У меня всего таких кролих 12 штук, то есть им 4 месяца и там плюс-минус 15 дней еще. То есть 4-4,5 месяца. Это считаю, что приемленный э, возраст, а также по весу они э, идеально подходят для того, чтобы уже начинать с ними работать. Плюс погодные условия. К этому, ну, просто супер. После морозов началась оттепель, соответственно, кролихи э, после морозов начинают приходить в охоту. Соответственно, в течение 2-3 дней вот этих 12 кролих мне нужно будет обязательно случить. Так как у меня все-таки же имеется 4 самца, ну, я думаю, это сделаю за день-два стабильно. Утро-вечер, утро-вечер. И все будет окей. Ну, а так, жизнь наша продолжается. Разведение кроликов продолжается. Вот они такие любопытные красотули. Буквально через 10 дней будем делать взвешивание. Взвешивание тех кроликов, которых были мало в гнезде. То есть 2-3 кролика, которые были в гнезде. Конечно же, они для мешанки, но я думаю, грамм 700 они стопроцентно дали Ну, может немножко больше С учетом того, что я их не кормил там комбикормом, суперпупера, а просто была зерная смесь Ну, итог моего кормления вы все сами увидите, сами каждый для себя сделайте вывод Правильно делаю, неправильно, хорошо или нехорошо Ну вот, немножко почистил, сейчас осталось только их всех попоить Вот видите, какие мешанки бывают как я их называю, бульдог с носорогом. Но все равно прелесть. Так что, будет такой небольшой видосик, можно сказать, обзорчик. Будем работать дальше, поить, кормить, случать, для того, чтобы, так как я работаю с мясом, было ежемесячно кого-то, чтобы можно было пустить под палку. Все, всем-всем-всем-всем пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте свою оценку, пишите свой комментарий, делитесь в соцсетях с этим видео. Всем-всем пока!